Мне нужна помощь. Хочу машину. Буду просто выбирать вот сейчас BMW. О, классная тачка, X5, Porsche Cayenne, Porsche Macan. И вроде бы понравился Lexus. Давай order now, давай закажем сейчас. смотри, <сорганизация> как <сорганизация> <сорганизация> Короче, ребят, привет, Жень. Женя пришел в гости. Говорит мне, что лучше Tesla тачки не бывает. Правильно я говорю все? Да, круче... Круче Тесла. И знаете, такие, такие очень достойные и весомые аргументы Женя мне привел, что я прям задумался, чтобы завтра не поехать и не купить себе Тесла. Завелся. Никакого двигателя, никакого масла, никакого шума. Просто поехал. Вот здесь зарядка. Телефон кинул, да? Да, зарядка пошла. Все, сейчас? Женя продемонстрирует автопилот, как эта штука работает. Причем, вы знаете, автопилот, он автопилот автопилотом, но тем не менее, как бы по закону и по правилам сегодняшним, ты, мы все равно должны держать руки на руле, он должен чувствовать, что ты не спишь. Да, у вот тебя будет вести куда куда ты захочешь, да, ты вводишь, адрес или что? А, не адрес, ты ему просто настраиваешь настройки, да? Что, двигаться со скоростью 75, там, держать дистанцию, да, определенные настройки забиваешь, и все. А ты сейчас адрес, а ты сейчас навигатор вбил. А, то есть если ты адрес выбежишь, он будет туда прям ехать? А, вот оно как. Все я понял. Видите, ребята, темный, темный, пока еще темный. И на самом деле аргументов в пользу Тесла, конечно, много, потому что действительно никакого вау. Ну да, это я, конечно, чувствовал уже, когда тачки возил клиентам. Четыре секунды, да? Ни шума. Здесь пять. Пять секунд, никакого шума. Плюс еще, мы сейчас сидели пока дома с Женей, он взял, настроил кондиционер, потом взял тачку, подвинул, говорит, надо подвинуть. Взял камеру, включил переднюю, заднюю, боковую камеру, показал, что вокруг машина. Так сейчас ты можешь включить автоэлло? Сейчас сейчас здесь появиться значок. А, возможность, да, этого? Да. То есть, видимо, сейчас, наверное, зона жила, и он, наверное, не хочет, да? Да, вполне возможно. Ага, вот машинка проезжает мимо. Да, он все видит. Да, и Женя мне сейчас показывал видео, как Женя просто ехал и... Он сам сам в автомобиле рулил, он с детьми общался с женой. И стопы, видите. Стопы, да. Вот стоп, Это карта, стоп все линия, дела. Там останавливается. Вот сам. карта, видите, Google, карта нормальная. Прям вот камера, да, ты породе включаешь налево. Да, поворот включаешь, он показывает камеру. Это последняя прошивка. У и вот такая тачка где-то будет, ну, бэшная будет около полтинчики, да? То есть где-то 50 тысяч, ребята, долларов, и у тебя вообще никаких проблем. Не масло менять, техобслуживания, ремни там всякие свистят, ты теряешь там вообще. Тормозание, надо, теряешь все проблемы. Конечно, много-много. Знаете, я, меня не, может быть, даже мне и не хватало. Хорошо, что я сейчас еще все машину не купил. Может, мне не хватало такого человека, кто бы мне мог несколько больше о Тесле рассказать, потому что ну, мы с вами это все умные ребята, но немногие из нас имеют Теслу, правда? Мы только знаем все это из интернета. Ну да, какой-то там, какая-то у него там карта хорошая, какая-то там видеокамера у него классная. А чтобы вот так собственник... Сколько ты уже владеешь? Много? Два года. Два года. Чтобы 20 так 20 собственник... Появился Автопилот рот. появился. Да, что ты делаешь? Все. Она едет. И все, она сама едет. И она как, она на стопе будет останавливаться? Да. Сама остановится и дальше поедет? Да. Ну, То ты говоришь, есть... даешь команду, и она дальше едет. Что? А, да-да-да-да. да. -да, -да, -да, -да, -да. Ну, смотри, а... вот будет стоп, но здесь, наверное, я не вижу, что проходит. Вот она видит э, километров в час, да. Ми, она снижает, видишь? Да. Лимит, лимит делает. Смотри, а что по поводу зарядки? Быстро, коротко. Можешь объяснить? Ее хватает, насколько ты сказал, 200 миль, да? Нет, если ты полную зарядку делаешь на 300 миль. На 300 миль. 300 миль, ребят, 500 километров. Вот видишь, он просит, типа, возьмись за руль. За руль, ага, бачки даже мусорные видят, Сюми. конусы какие-то, пожарные да. гидранты. Ну, ага, он, по... светофор видит, и она говорит, а, что... зеленый пока горит, да? Она зеленая, видишь, что плене. Да. То есть, если ты не то не добавишь скорость, она становится здесь. Да. И не продолжит, пока ты не дашь команду. Да. Вот, вот видишь? стоп-линия, она остановилась, но хотя зеленая. Да. А мы можем, вот она, опять, видишь, а руль появился, вот два раза вот. нажал. Вниз, да? Да. И она соблюдает скорость 45. А можешь сделать, чтобы нарушила? Ну, больше 50 нет. А, можно, это ж, оказывается, не город. Она считает. Вот можешь 60 ехать. Держи. процентов А 97% это где зарядки? Сейчас 97, 97 миль. А миль, окей. Вот она едет, и вот впереди будет машина, мы будем догонять кого-то. Вот ты сейчас совсем без без рук. Да. И нога снижмешь да? сейчас. Она сейчас будет догонять, она будет тормозить, да? Да. Вот свои красный свет впереди. Да. Она сама становится. А а Я ничего не делаю. Ну да, да, да. И Она соблюдает дистанцию. И ты можешь сделать? Дистанцию выставить, да? Да, ты выстрелит дистанцию. Ты есть двоечка. Это минимальная ты можешь сделать до семерки то есть чтобы Все. она там вообще есть, три всегда... машины ну она... не, не три машины, она просто плавнее тормозит а, ага, ага. и вот она показывает сколько машин, даже какая, видите ребята да. какая, пикап. то есть пикап, видно что пикап а чуметь, умная тачка Вот, ты делаешь меньше А, ты вот сейчас уменьшил, она чуть приблизилась. Да. вау, и сейчас она сама поедет да да да она сейчас не смотрит на светофор, она смотрит на впереди стоящую да. машину. И нет, вот если эта машина поедет, и она поедет. Офигеть, класс. вообще -то. Ну как вам, ребят, тачка, а? Вот, когда я сам я их вожу, я же характеристики все не знаю. Вы мне конечно, часто пишите. Женя, а изучи, будет интересно. но ну, вы же поймите, это работа моя, я не могу... Из, из водителя и перевозчика резко стать блогер обзорщика обзорщиком да и клиентам машин не доставлять, а просто обозревать их целыми днями. Я тогда ничего не заработаю. Только ваши лайки и просмотр. Но ими сыт не будешь. Поэтому я вынужден так по-быстрому вам такой поверхностный экскурс проводить. И ничего более. Ты сейчас ничего не нажимал? Да. Он просто заед, едет за всеми, да? Она, да но это прям самый настоящий автопилот, да? да? Потому что есть еще, ребят, на новых машинах. Всякие Тойоты, там какие-то даже не, недорогие машины недорогие машины, они тоже делают ну, такой помощник, помощник road assistance, так его называют, по-моему, он так и называется просто помощник, он там, конечно, тупой, максимально тупой, он там полосы не может, но он едет вот так, бам, одну полосу, вторую, вот, то есть, например, у тебя, вот как, как сейчас полос, полосы, да? а он тебя вот так вот мотает по всем, а этот центр держит, видите? Ну, смотри, Оп, он, сам насколько, поворачивает. насколько она плавно поворачивает. Смотри, мы не врежемся в этого чувака. Нет, мы да. она сама отъедет. Ну да. То есть, если увидит, что... Расстояние уменьшается, то она немножко смещается в сторону. Да, и сейчас она вот от этой бэхи будет останавливаться, да, сама. Да. Ну да, ребят, даже конечно вот эта бэха тройка, там пятерка, шестерка какая, любая бэха, она конечно не сравнится, потому что. Все равно, вот, да, сейчас ты сказал такие вещи, которые, ну, важно, важно озвучить, да. Никакого движка, никакого масла, ни потеков, да. Ну, понятно, и в новых и тоже потеков не будет, нового BMW, да. Но там шума, двигатель, вжун, завел, не завел, поехал, там, на скорость там набрал, пока там обороты, турбина, там как каких-то оборотах заработал. Здесь сразу вот она полная, твоя мощь, да, сколько тут лошадиных сил, они тебе сразу их все, все выдают. Нажал и попер, и попер. И дом веди, а там я сейчас уедем далеко с тобой. Видите, пока они такие безликие машинки, пока непонятные, только форма их. Да, вот они... Ну да, препятствия, как бы на дороге. Вот ты же можешь одновременно включить все камеры. О, вау! Нифига себе. Блин, типус... причем, ребята, камеры, как, как будто бы на айфоне все, все очень, очень четко. Смотрите, каждый автомобиль видно и понятно, что это за тачка. Ты, короче, прям влюблен, да, в эту тачку? Блин, это самый крутой автомобиль. Лучше не придумаешь, да? Только на лучше это, Tesla, камеру. может быть только Tesla, да? Смотри, на налево только а вот это вот, вот именно конкретно эта модель, она с какой может быть сравниться с автомобилем внутреннего, внутреннего а сгорания? Да, да. Примерно, примерно она равно какой автомобиль? Ну, вот смотри. По да. скорости, по. Это раз, в этой машине разгон до сотни. 5 секунд. Угу. Вот все, что машины едут менее 5 секунд, точнее, более. Ну, секунд. логично, как бы. Я имею в виду, что это за, за машины? Какие? 5 секунд, сколько они? Ну, какая-то боевые, наверное, новая. Ну, Но ДВС очень сложно выдавить из 5 секунд, но ну, это уже такие спорткары, в ну, да, да. Да. они едут побыстрее, да. может быть, мк ка какие-нибудь мк наверное, я думаю, идут они, по-моему, у меня вот товарищ, Лешка, привет, Леша купил недавно бмв, кстати, ребята, вот интересная история тебе тоже расскажу, Леша у меня товарищ, он взял бмв X6, новую, там, свыше 100 тысяч долларов, и он сказал, что если вот, определенные обстоятельства должны быть, ты должен машину брать в кредит до этого и как бы успешно ее выплатить. Первое обстоятельство. Второе, но ну, легальный статус у тебя в Америке должен быть. И тогда BMW тебе, знаете, дают, дают под какой процент? Какой, как, какой процент тебе дает BMW? Слушай, ну там же, ну, если есть, есть этот банк BMW, ну, не знаю. От 0,9% до 1,7% годовых дает тебе, представляешь, Прикольно. машину. Ну, хорошая кредитная история в Америке. Поэтому, ребят, да, перебьются быстренько. Поэтому я недавно сказал, я не хочу брать кредиты, и мне совершенно как бы логично сделали замечание в комментариях. Недавно мой подписчик, видимо, здесь живет, он говорит, Женя, хочешь, не хочешь, но если ты хочешь как бы хорошо жить, да, ты должен брать кредиты, потому да. что это позволит тебе. Статус. Да, да. То есть оно как есть есть кредит -скор твой, который о тебе, а тебе все скажет, да, сам. какой ты какой-то кредитор, да, какой-то заемщик, точнее, да, хороший, плохой, Достойно ли ты оплачиваешь свое время временно ли ты делаешь платежи, есть ли у тебя зарплата, есть ли у тебя доход, который позволит это все дело обеспечивать или нет. Поэтому, как хочешь не хочешь, ребят, в Америке, как бы это там ни звучало, в России, например, О, от тебя закредитовывают, ну. Я бы и не против, ребят, чтобы меня под 1% годовых закредитовывали. А что? Ну, это... Или ипотеку под 3, под 5, -3, да, там, тоже закредитовывали. Это, это уже похоже не на кредит, а на суду. да? Ну, это похоже на рассрочку. Знаешь, типа, час, Частную какую-то рассрочку. Получается, ты так или иначе на эту машину будешь копить и заработаешь, но ты заработаешь ее там через, ну, допустим, год, полгода там, А, можешь прямо, а можешь прямо вот завтра поехать уже на ней. В случае, если вот эти вот требования несколько там буквально, ну, вот легальный статус и хорошие кредитные истории соблюдены. Просто у меня кредитная история неплохая, но учитывая, что я не брал такие большие кредиты, которые бы позволили доказать банку, что я ну, достойный плательщик, да, такого у меня еще нет. Поэтому, может быть, может, стоит теста, начать. Посмотрим. Смотрите, ребят, мы открываем и просто не вот здесь Само. настраиваем, знаете, как на ну, любых машинах, вот такой вот штучкой специальной. Ты вот так делаешь, да? Оп, ну-ка мне повыше, пожалуйста, воздух. Я сейчас выездить могу? Да. О, то есть вот только сюда, вот отсюда, да, я так полагаю? Да, да. А можно вот так широко. Mm. Да, и можно, например, вниз так вот не, не простудиться. Видите, не знаю, видно вам или нет, прям вот воздух. Вот, потом ты можешь настраивать, опять же. А, то есть она сама едет, да? Для, для задних ага. пассажиров, да. Ага. Еще внещаешь, вот идет. Да. Да. Класс. И опять же, подогрев сидений все подогреваются. Блин, ну карта, конечно, вообще, смотрите. Детализация. Насколько, да, насколько все прорисовано просто. Каждый, каждый домик сверху. Видите, машинка стоит здесь, припаркована. Офигеть, ребята. Вот мой дом. Сейчас мы вам покажем мой дом. Избушку мою. Вот, вот где-то здесь. Смотри, что такое. Вот она припаркована. И все, вечером так сидишь, да? Девчонки. Да, и кайфуют. Пейзажик. И отсюда тепло идет. а То есть не только костер горит но еще и тепло а вообще получается об обслуживания никакого нет то есть тебе вообще ничего не надо сделать что ли здесь... какой-то есть там типа в 100 тысяч позвони раз или как это работает Как -то что ты сделаешь то ты здесь ничего тут тормоза не изнашиваются потому что есть функция рекуперации uh -huh. а, колодки не изнашиваются диски не изнашиваются масло менять не надо антифриз менять не надо ну в какой то рекламе наверное, нужно поменять антифриз как в любой машине вот. а он используется только для салона, uh -huh. охлаждение а Tesla вся обслуживается удаленно, как iPhone. То есть, ну, пришло новое приложение, ты его загрузил. И плюс, ребят, знаете, мы, мы с вами тоже об этом слышали, но никогда не видели. Вот сейчас мы сидели дома. Женя говорит: сейчас я ее позову машину, она чуть подъедет. Она раз подъехала. А если ты, например, ее оставил где-то на паркинге да, например, и в кафе пошел, а не было места ближайшего, ты просто сидишь, когда ты там покушал, вечер провел, ей позвонил там, но ну, не позвонил, это на телефоне ты нажал, что подъехай за мной, забери меня, и она тебя сама заберет, да? Можно позвать к себе, да, то есть ты выходишь из торгового центра, поставил бы далеко машину, у тебя руки заняты, пакеты или там еще что-то, ты не хочешь к ней нести, можно позвать ее к себе, и она приедет. Так, откроешь багажник и получится. Да, да. А багажник ты говорил здесь два, да? Сзади небольшой здесь, спереди что есть, да? Да, спереди и сзади. Вообще супер. А на вообще на сколько человек рассчитан? Полноценных четыре человека. Четыре mm -hmm. взрослых. Четыре взрослых, да. Но знаете, врага мне не нужен, но все равно Toyota Land Cruiser, так она мне нравится. Блин, знаешь, да, их здесь мало очень. Да, И они супер дорогие. Mm -hmm. Реально дороже, чем Lexus. Lexus GX, его можно купить там за 20-30-40 тысяч. Вообще классный, за 20-30 можно супер крутой взять. Слушай, я одну забирал, такую. Вообще в идеальном состоянии 30 тысяч проверки. А она то ли восьмого года. Просто как-то в как автосалоне Да. Смотри, а по поводу заправок. Есть заправки, которые э, на дорогах. Сколько стоит, примерно, полностью заправиться? Тут, вот, он, полностью сел. Во-первых, ты не доводишь, ну, во-вторых, полный бак, но ну, это где-то в районе 30 долларов стоит. 500 миль проедешь на 30 долларов. 300. 500 километров. 500 километров, да. Вот смотри, есть такая функция у вот, теста. Нажимаешь, и он тебе показывает Вау. все зарядки, которые есть в округе. 250 кВт, это самое мощное на сегодняшний момент. И что ты там за сколько ты зам зарядишь? То есть 80% ты можешь завезти за 20-30 минут. Серьезно? Да. Полная зарядка 50 минут. Друзья, всем привет. Давно не выходил на связь. В общем, я по-прежнему нахожусь в Майами, отдыхаю. Двигатель тем временем уже исправен. Кап-ремонт сделал, мне звонил Денис, сказал, что можно тачку забирать, все с ней окей. Я знаете, что решил? Я так хожу, хожу, думаю, ну, хочу машину хочу хорошую машину себе, ну как хорошую, которая меня будет устраивать по всем требованиям хочу высокую машину, чтобы я не задевал бордюры, просторную, может быть поэтому я нашел, знаете, какой автомобиль? Я, я, честно говоря, как я вам уже говорил, я в автомобилях не сильно разбираюсь и не очень понимаю, какой, какой мне нужен поэтому буду просто выбирать, вот сейчас приду на условный рынок, да, такая маленькая дилерская я нашел, где есть Mercedes, который мне вроде как понравился, такая ML, знаете, да, сейчас я вам ее покажу Посмотрю, пощупаю, потрогаю, прокачусь. Если понравится, куплю. Не понравится, не куплю. Я думаю, примерно вот так куплю, Потому что иногда захожу на сайт BMW, о, классная тачка X5, а почему бы не взять? Потом схожу Mercedes, блин, классная. Потом захожу Porsche Cayenne, Porsche Macan. Все машины мне нравятся, но никак не могу остановиться на чем-то конкретном. Наверное, просто нужно прийти, как я решил, сейчас Артем меня довез, просто прийти сесть покататься моя моя не моя не беру следующую смотрю наверное так я не знаю ребят короче зря мы сюда 35 минут или 40 минут от дома ехали с Артем. сейчас Артем за мной вернет. я думаю что я останусь и куплю потому что в объявлении они мне говорили look like new новая машина вот такой mercedes мне понравилось ml 350 ребят вот здесь вот все крашено видно даже что здесь краска блесит а вот здесь нет я не сильный специалист в тачках но даже я ребят вижу вот смотрите здесь зазор какой видите и какой вот здесь зазор, видите, здесь реально больше зазор, если вам видно. Бампер вот это здесь тоже видно, что крашеный. Сзади бампер тоже видно, что крашеный. Здесь тоже видно, что он крашеный. Не говоря еще об остальном, вот здесь какая-то шпаклевка или что это такое. Ну, короче, это точно не, не мой вариант, потому что они написали, что он выглядит... Вот, здесь тоже, смотрите, зазор большой, и здесь тоже шпаклевка, вот она. То это она 25 тысяч долларов, ребят. Мне нравится, ребят, вот именно такой стиль, типа Porsche Macan, знаете, тоже небольшой. Porsche Cayenne уже огромная, а Macan он примерно вот таких же размеров. Вот что-то типа того мне нравится, понимаете, да? Небольшой и высокий джип, вот что мне нужно, чтобы я не парился по поводу бордюров всяких, заезжал, подъезжал куда угодно ну плюс джип всегда, мне кажется, лучше я почему сюда поехал, потому что здесь у них вроде как много автомобилей как они писали, да и тут, наверное, много таких стоянок разных привет, Джамик! привет, привет! А, в общем, Джамик сегодня выходной, поэтому он позволил мне покататься на его машине вместе со мной решил мне помочь все-таки в приобретении автомобиля может быть, советом, может быть, я не знаю поскольку я вам уже говорил, что я не знаю сам, чего хочу мне нужна помощь поэтому джамик будет мне сегодня помогать не знаю знаете вчера ночью я очень много машин разных пересмотрел то я хотел mercedes и хотел бушный теперь уже я хочу новый автомобиль и вроде бы понравился lexus большой джип сейчас мы едем в автосалон lexus посмотрим какие у них автомобили вообще имеются потом я хочу съездить в Тойота, посмотреть там и в бмв и что-то выбрать и кстати кто-то мне писал я помню в комментарии как комментарии когда я говорил о том что здесь ну, как бы, та машина, которую бы я хотел купить, как она называется, Toyota Land Cruiser, он стоит дороже, нежели Lexus, мне писали, но ну, ты сумасшедший, ты вообще в ценах не разбираешься. Не, ребята, это не пурга, действительно, во-первых, Toyota Land Cruiser, ее очень сложно найти, ну, прям крайне сложно, а если ты найдешь новый автомобиль, он стоит больше 100 тысяч долларов, а Lexus GX, который... Ну, по мне, выше, наверное, классом, как, как я понимаю, Lexus, наверное, я не знаю. Он э, стоит дешевле, то есть где-то за 50-60, ну, не 50, но ну, где-то 60-70 тысяч долларов может купить новый красивый Lexus. Хочется сейчас, может, тест-драйв сделать, покататься, посидеть, посмотреть. Хочу красный салон, не знаю, нравится. Автомобиль не красный, автомобиль белый либо черный. А, ну опять же хочу посмотреть как они выглядят вживую эти автомобили белый, белый, белый, белый, белый да, мне белый. кажется, белый лучше, Ты да, что? мне тоже вот. поэтому Моя я рот. тебя и взял, чтобы кто-то хоть подсказал, потому что я вам видео записываю ну вы-то мне ответите через, через месяц или через неделю, когда этот ролик выйдет да. может быть, я мое время не куплю, а может не куплю, поэтому ваши советы мне тоже нужны, ребята Джамик прямо вот здесь в онлайне будет, а вы вот чуть-чуть, чуть-чуть попозже тоже мне пишите, как вы считаете мне помните недавно, Евгений, мой подписчик, привет, Жень показывал тесла говорит классная машина супер современная ни масса ничего не надо ничего не течет ничего не жужжит, не дребезжит я думаю блин ну тоже тоже аргумент правда тоже аргумент поэтому хотим сегодня рассмотрите тесла может быть действительно тесла взять не очень но она мне с виду нравится Внешний вид как будто просто капелька капнули и расплылось, и они и застыла капелька, и все. Но с другой стороны, это же супер современная машина. Самая быстрая, ну там понятно, какие-то там пару-тройков автомобилей есть, которые я обгонят. Ребята, приехали <сп desovy> в Тойоту Посмотрим, что у них имеется. В общем, rav 4 она как-то маленькая, мне не очень нравится. А вот Хайлендер. <звы> <п university> ага. У вас есть land cruiser? Land cruiser? Yeah. No, we don't do any more here in US. The Land Cruiser is the LX in the in the um, Lexus. Oh yeah. That's why. So they don't, they don't the Land Cruiser anymore. Uh -huh. Пойдем Range Rover посмотрим. Range? <laughs> Короче, ребят, приехали в автосалон Toyota Ну и что ты думаешь, что скажешь? Не, надо ехать Вообще нет, вообще нет Во-первых, выбор маленький Но даже если, например, рассматривать из тех моделей, что мы видели Ну, Toyota Camry, но ну, это как бы такой беспроигрышный вариант Это самый последний, да, когда уже, знаешь, ничего не понравилось Да черт себе, давай возьмем ее и забыли Знаешь, новую тачку поехал, да Хайлендер, ну что-то как-то не тот Но не очень мне, как будто какой-то устаревший дизайн Скажи, ну вот этот вот, видишь Toyota Highlander, что мы сейчас смотрели Огромные джипы, разных цветов Ну фиг его знает, внутри вроде красивые, Внутри прям супер, а снаружи как будто бы какая-то устаревшая Дальше мы Лендровер мне, честно говоря, понравился. Он какой-то у них дорогой и такой подушатенький. Рейнджровер. Купил Land Rover в кредит и стоит Range Rover. здесь. Да, да. Range Rover. да. Range. Ну, рейнджровер. Range а, а да. ну, это вещь, я же не разбираю. Это раз. Вот этот именно спорт суперчарджер. Там 400к был, почти по 400-300, что-то он сказал там с чем-то. С виду, в принципе, ничего. Если такой, например, какой-нибудь черный, такой в обвесе четкий взять, может быть, и ничего. Так что мы сейчас по салонам поедем, может быть, и Range Rover. Цена? Ну, цена, она чуть дорогая, даже для бэушного. Сколько она новой стоит, неизвестно. Да. Ну, короче, надо смотреть. Вот, в любом случае, хорошо, что мы уже как бы их пощупали, посмотрели, немножко ближе стали. В любом случае, вот смотри, вот Toyota белая, Camry, смотри, какая красивая, Ой, скажи. смотри затонировать ее, плюс еще гибридная какая-нибудь. Я хочу какую-нибудь типа там V6 или что там бывает, то есть супер быструю какой-нибудь, но ну, максимально быструю из того что возможно. То есть, короче, это давай оставим на последний вариант. Если уже ничего не понравится по каким-то причинам либо дорого, либо вид не нравится, либо еще, берем Toyota Camry белую, затонированную, красивую, новую и наслаждаемся жизнью. Я думаю так. Пока поехали в Lexus. Короче, ребята, это number one, она сказала, в Америке автосалон, вот этот самый крупный автосалон. У них там на третьем этаже есть, вот на крыше есть. В общем, я им сказал, что мне нужен красный салон именно, она ищет. То, что надо, да? Как вам, ребят, такая тачка? Совершенно новая. С красным салоном и белой, как я хотел. Ребят, представляете, нашли именно ту, которую мы хотели. То есть наши требования были белое либо черное. И красный салон, но белая преимущественно снаружи. Она искала, искала, на тот этаж пошла. Сказала, что очень много забронированных автомобилей. Да? Кто-то депозит оставил. И нашла именно то, что нас интересует с красным салоном. Белый автомобиль. Не знаю по поводу движка. Все вот эти вопросы мы не задавали. Но сейчас зададим, наверное, мужчине, который придет показывать. А, с другой стороны, какое имеет значение, 300 там, лошадей или 500 да, все равно она быстро ехать, но так как, скажем, легковая, там, BMW какая-то, она не будет, она, там, разгон до сотки, по-моему, все равно 8 секунд, по-моему, я читал. Здесь вопрос, что не в скорости, а в брутальности. Как это назовем, да? Короче, я не знаю. На технологическом прорыве, да, надо смотреть. Как сейчас делают и как сейчас выполняется в 21 веке Tesla. Tesla, нет, Тесла надо смотреть. Давайте сейчас прокатнемся, да. Потому что, блин, ну все равно как-то меня смущает, ребят. Вы что скажете? Напишите свое мнение. Тоже не факт, что мы сегодня вообще купим что-то или вообще купим, ли непонятно. Поэтому напишите свое мнение, что вы думаете Кто, я пролю, да? А, да, проеху Ну что можем сказать? Сейчас в машину сядем и скажем вам. А вот нам рассчитали стоимость ее, каких-то там наворотов туда прибавили, как обычно это бывает. Прайс 62 было, почему-то 67 сразу стало. Эquип, какой-то эквипмент добавило, Еще 995, электроник процесс какой-то, еще 499. Там пам-пам-пам-пам. И выходит 74 658. В принципе. Ну, скажем так, и на эту цену мы можем там закрыть глаза, да, но другое дело, не знаю, какая-то она немножко жестковатая, мы прокатнулись, это первое, второе, жрет она 15 литров на галлон, окей, допустим, тоже закрываем на это глаза, что мы получаем, получаем большой семейный автомобиль, который нужен ли, как вы думаете, какой автомобиль лучше взять, я вот сейчас сидел с ними, они там уговаривали, да ладно, доберите, да, да классная тачка, как вы думаете, какой вы мне можете, ребят, совет дать, учитывая, что вы примерно плюс-минус образ жизни мой знаете? Мы сейчас с Джамиком тоже разговаривали, а говорит, а куда тебе ездить? Вот и я не понимаю. Мне, собственно, и ездить-то особо некуда. Но иногда мы вот выезжаем, да, куда-то будем ее брать, поедем в другой штат, в другой город, в какой-то парк, в зоопарк, я не знаю, съездить в кафешку вечером. То есть особо, я, я уверен, что я там 5000 миль накатаю за 3 года, блин. То есть мне некуда ездить-то. Поэтому, ребят, нужен ваш, вот сейчас ваш совет как никогда нужен, да? Да. Напишите, что вы думаете, потому что я эти комменты все читаю, я почитаю. Вот, Джамиком. Он сейчас раз свои мысли сказал, я уже задумался. Вы напишите свои, вы, вы, вы, каждый, каждый отдельный человек напишите. Неважно, если у вас большой опыт. Может быть, вы сами о чем-то мечтаете, о какой-то машине. Я тоже задумаюсь а не посмотреть мне на этот вариант. В Теслу, вот сейчас Tesla. прямо сейчас в Теслу едем. Tesla, Tesla. Сейчас прямо yeah, в Теслу, чтобы вам было над чем размышлять, чтобы вы тоже что-то видели. Ребят, просто это отдельное какое-то, я не знаю, переключение. переключение да. Таким образом они куда не спрятались, непонятно. В общем, ходим по торговому центру, пытаемся найти. Вроде бы сказали прямо. Пока что-то не видно. Смотри, какая машинка маленького, вот. Красивая. А вот смотри, вот смотри, есть Model 3 long range. заднеприводная. А вот это Long Range, это полноприводная. А Model Y это Long Range, это уже джип вот такой. И он стоит 62, это стоит 55. Но нам надо то, что вот это long range, видите они, 358 миль, он самый большой приезжает из всех. Полноприводный, я так полагаю, если здесь. Это что там, Максимальная спид 145. Вот до сотки, смотри, за 4 дверь сгоняется. Вот именно этот и нужен. Dual motor. Вот, полноприводный, два мотора. 50 косарей. Давай ордер now, давай закажем сейчас. А, нет, это надо нам помощник, что же, что? So, uh, so of Короче, он нам включил зачем-то фильм, сказал сейчас поедем то здраво делать и зачем-то нам включил фильм, нам смотреть. You, you Короче, ребят, смотрите, какие цвета имеются. Мне это тоже важно понимать. Как вы думаете, какой цвет лучше? Вот этот цвет, по-моему, два цвета он сказал, они стандартные, идут включены в стоимость. Вот за это ты доплачиваешь, по-моему, тысячу, за это полторы, а зато 2 сверху. Ну, в принципе, красный мне не очень нравится, черные я думаю, тоже не подходит, а вот белый, мне кажется, это именно то, что нужно. Это Model Y, тоже Dual Motor, но это SUV, он весит немножко больше, и, соответственно, разгон у него до сотни тоже будет больше. Как я уже вам здесь показал, Model 3, я думаю, что надо брать вот этот Model 3 Long Range, он на 358 миль на одной зарядке проезжает, 5 сидушек, это все понятно. За 4,2 секунды до сотни. Максимальная скорость 145 миль в час, но ну, там где-то 200 км в час, они так пишут. И в принципе у него продолжительность езды самая высокая. Просто Model 3, где заднеприводная, она не такая быстрая, она не такая шустрая. И в принципе значительная в принципе разница. Видите вы здесь? Да, она стоит дешевле. Там может быть 10 тысяч, 9 тысяч, но вы видите, здесь 5,8 а здесь 4,2. Я все-таки хочу как бы максимальный быстрый автомобиль. И вот этот за 4-2 секунды. Давайте посмотрим, пока Стив Джобс вот этот ушел. Вместе с вами посидим и посмотрим в этом транспортном средстве. Мы, конечно, вместе с вами уже много сидели в этих машинах. Много раз, когда я работал. Но вот так вот отдельно, отдельный обзор мы не делали. Я не знаю, ребята, мне чуть-чуть, конечно, скучно от того, что здесь ну, вот, ничего абсолютно нет. Вообще ничего, видите? Ничего, никаких кнопочек. Но есть экран, который довольно информативный. И здесь просто, конечно, нужно разбираться, что здесь только нет. Здесь даже есть какие-то игры. Почему бы и нет, ребят? Тем более за такие деньги. Мне кажется, за такие деньги машина вполне себе достойная. Электрическая, быстро разгоняется. Но ну, нежели взять, конечно, еще дороже даже Lexus. Я даже не знаю, ребят. Короче, ребят, он нам просто дал ключи, взял мои права, мне их потом вернул. Все оформил, мою страховку взял от машины. Он говорит, просто идите. Мы думали, он с нами поедет, как мы на лекцию сейчас катались. Он говорит, просто идите через дорогу, берите машину и катайтесь. Вот так прикладываем, открылось, заходим. Потом мы сможем уже подключить через телефон и открывать машину иначе. О, как она пахнет, да? Новая тачка, елки-палки. Плюс, ребята, как мы сегодня выяснили, автопилот бывает просто автопайлот, он включен автоматический. И плюс еще бывает авт... self... Self... self pilot, -pilot какой-то. Yeah. То есть ты просто вбиваешь адрес, а он едет. Он стоит 12 тысяч. 12 тысяч долларов больше, но можно просто его арендовать. То есть он уже включен, они просто хитрюченькие. И, Илон Маск хитрый. Он говорит, либо ты 12 тысяч сразу плати, он у тебя будет всегда, либо ты 200 долларов в месяц просто плати. Хочешь покайфовать, например, да? Вбил свой адрес, и он сам у тебя поехал, ты вообще никак не участвуешь. Поехали. Пристегиваемся. А ну, как тебе? да и это, это еще такое... не самое быстрое понимаешь это не long range это не то что я хочу да. представляешь <радовали> как прет она. офигеть, просто какой-то монстр блин сейчас мы кстати включим эту давай автопилот включим все все смотри я ноги убрал все он едет сам видишь ну, а, надо какой-то палец Что-то приложить или нет? Но он будет просить, когда ему на это нужно а, будет окей. Он стоп 500 фит Зеленый свет а, горит а, Сейчас посмотрим, как он Вот да. автопилот Включен автопилот Ага, не, а, не хочет надо, А он потому что говорит, что здесь стоп-линия И ты должен остановиться А, не а не надо есть. было руку, что ли Он смотри, дальше сейчас сам едет Я не помню, он мне говорил, этот, Женька, что нужно было сделать В таких а, случаях, то ли руку надо поставить, чтобы поехал но линию он точно держит вообще, ты видишь как аккуратно прям все слушайте, ну я прям в восторге, конечно слушай, Lexus вообще никаких эмоций нам не дал, правда? вообще никаких, ребят ну просто какой то огромная деревянная штуковина на поезде, как поездил, такой бум-бум а это, блин, разгоняется. И у нее супер всякие настройки. А еще, представляете, ее сразу купить, отдать на тонировку вот это вот заднее стекло. До сюда или каким-то образом его затонировать. Все стекла вот эти боковые, тем более мы во Флориде здесь это позволено. И все, такая красотка. Плюс еще это будет. Там диски будут другие. Полный привод. Два двигателя. Она еще будет быстрее. Сумасшедший просто автомобиль. В общем, слушаю ваше мнение и. Принимаю решение уже на следующей неделе, как возвращаюсь из Трипа после того, как я забираюсь в трак с ремонта из Калифорнии.